Эй, бро, с вами Бумеранг, сегодня у нас очень интересная тема для видео, из данного ролика вы узнаете, как поиграть в GTA 5 и другие топовые игры на айфоне, андроиде и слабом ПК, а также я вам скажу, где можно сэкономить на GTA 5 и как пользоваться сервисом бесплатно, о котором я расскажу в видео, интересно? Тогда смотри ролик до конца и не забывай ставить лайк. Итак, для того, чтобы вы смогли запускать топовые игры, в том числе GTA 5, вам понадобится, во-первых, сервис Liquid Sky, во-вторых, iPhone или Android устройство, или ПК. Вот мы оказались на сайте Liquid Sky и, естественно, мы должны зарегистрироваться. Я надеюсь, что вы умеете это делать. Скажу сразу, данный сервис платный, но у меня на втором канале есть видео, как пользоваться Liquid Sky почти что бесплатно. Ссылка на данный ролик будет в описании после получения бета-доступа об этом как раз говорится в том видео устанавливаем приложение на ваш iphone android или пока все ссылки на приложение есть на сайте Заходим в аккаунт и устанавливаем игры из вашего Steam или других игровых платформ. Рекомендую ставить только лицензионный софт и лицензионные игры, так как в правилах прописано, что использование пиратского контента запрещено. Вы, конечно, можете использовать, но я вас предупредил, и если вас забанят, то это уже будут ваши проблемы. Но если все же вы хотите избежать бана, и у вас нет много денег на покупку игр, вы уже купили iPhone 7, ну или в принципе вы экономный, то тогда вы можете купить GTA 5 всего лишь за 100%. 130 рублей и другие игры очень дешево по ссылочке в описании сам там покупал игру и пользовался более 9 месяцев в данном сервисе есть два сервера средний и топовый на среднем вы сможете запустить в среднем высоких на 50 60 fps топовые игры а на топовом сервере вы сможете запустить горячие новинки на высоких ультра 50-60 FPS. И к любому из этих серверов вы сможете подключиться со своего iPhone, Android или ПК. То есть вы сможете запускать лучшие игровые релизы на своем телефоне. Как мы видим, игра запускается в стабильных FPS на айфоне и проблем с количеством кадров в игре у вас возникнуть не должно, а вот задержка будет чувствоваться в зависимости от вашей удаленности от сервера и скорости вашего интернета. Возможно в недалеком будущем, когда серверы будут находиться во многих городах мира, а интернет будет летать как мой пукан после очередной слитой катки, то мощные ПК уже никому будут не нужны для гейминга и все будут играть в игры через специальные сервисы. Конечно если вы живете в Мухосранске, то сервера у вас появятся только когда-нибудь. Люди уже уедут жить куда-нибудь на красную планету. Теперь, после просмотра данного ролика, вы сможете играть на парах или уроках не только в мобильные игры, но и в компьютерные. А если вы еще и покажете вашим друзьям, во что вы играете, то вы сразу станете лучшим другом для них. А если они спросят, как ты это сделал, то покажите им это видео. Ну а если вам данный ролик действительно был полезен и вы узнали о таких крутых возможностях в современном мире, то обязательно поставьте лайк. А также не забывайте смотреть другие мои видео, подписываться на канал и группу ВКонтакте, в которой, кстати, проходит конкурс. Ссылочка на конкурс и группу ВКонтакте находится в описании ролика. Всем пока-пока-пока.